Ну что, я вас приветствую. И знаете ли, но ну, прошлый мой опыт погодный или говно, не венчался очень хорошими событиями потому что человек на которого я сделал обзор решил сделать на меня ответку там ответка, доветки до ветки и, надеюсь вы понимаете то что это мое мнение иногда да иногда я оценил строго монтаж типа э, с, э, или халтурность или нет но это мое мнение и никто не должен к нему прислушиваться и никого я не заставляю считать себя ну что я прав у каждого свой выбор, как делать видео. Поскольку я вам все рассказал, э, то мы можем уже начать. А, да, кстати, забыл сказать, то, что наш сегодняшний человек на обзоре это Little Op. Теперь точно можно начинать. Я напомню, что наша цель это 200 подписчиков. Надеюсь, вы поможете мне добиться этой цели и подпишитесь. А можно уже те наконец-таки начинать. Оп, в этом видео я хотел бы поговорить о конфликте между двух ютуберов BMG Fox BMG Fox и Кошака. Убедительная просьба поставить лайк и подписаться. Мне будет очень приятно. А мы начинаем. И что ж, с чего же все началось? Началось с того, что 2 сентября Кашак опубликовал видео-рубрику под названием «Годное ли говно» о BMG Fox. Видос состоял в том, что говорил плюсы и минусы канала BMG Fox. И, и в итоге он пришел к выводу, что BMG Fox снимает такой себе контент, халтурное превью и так далее. И разумеется, BMG Fox... Если что, я выбрал видео про себя не потому, что я куда то там слемолюбивый, а, а потому что на канале Little Op это единственный, пока единственный короткий видос. Остальные это на 58-30 с чем-то минут и соответственно я тоже их посмотрел но именно сам видос я запихивать их не хочу потому что очень долго мой будет обзор я не хочу и в общем что мне прям бросилось в глаза и что мне очень понравилось это то что лиду uh, об явно очень хорошо и очень серьезно подходит к созданию роликов у него Нету лишних вещей, он не заговаривается, у него всегда прописан сценарий. И это очень круто для такого информационного канала, как Лидл Лоб. Но он мне сказал то, что лично, то, что ему понравилось делать всякие там обзоры на всякие там ссоры, и поэтому он, скорее всего, будет делать их еще. Но сама вот эта вот ссора, само видео по этой ссоре меня очень хорошо. Да, я понимаю, это вкусовщина, может кому-то не нравится, но я говорю здесь свое мнение, и мне очень нравится. Смотрел это видео, написал коммент, дословно говорю, чел, я на тебя страйки кину, если не удавишься. Конечно, Кошак не удалил это видео, оно неплохо так залетело. И удалять, конечно, не стал. После этого, 5 сентября, BMG Fox опубликовал видео под названием «Разоблачение кошека. Хотя в это видео он просто обсирал кошека. Так да, к тому же закрыл коммент. Кошака этот поворот вообще не устроил. И он выпускает видос в тот же день под названием Расскат по факту». Где изначально оправдывался, но затем залил BMG Fox говном. И как бы ситуация закончилась после этого. Они пообщались с ДС, что-то там повздорили. И как бы ситуация... И как бы ситуация... Все, закончилось, но... Но на этом история еще не закончилась. 17 сентября было опубликовано видео со стороны Кошака под названием «Как BMG Fox пытается похабить на ситуации». 9 числа в Плей 987 обсирает и защищает Кошака. БМЖ Фокс обсирает Славу, а Кошак обсирает БМЖ Фокс. В данный момент все не закончилось. Ждем продолжения истории, но, по, но пока я вам просто пересказал вкратце, чтобы вы хоть что-нибудь понимали. Но я должен сразу сказать, я в этих спорах не толитет. за этим прикольно наблюдать. Но элементарно подписчики Славы, Кошака и БМЖ Фокса ни хера не понимают. И топят за кого подписаны. И да, кстати, эксклюзивная информация: БМЖ Фокс это славен друг. И Кошак тоже. славит друг. Я сказал, все важно. Все далее. В видео будет только мое мнение. Я никому не советую прислушиваться к нему. Поэтому не надо на меня снимать какие-то разоблачения. Ой, да? Это, это же нельзя считать разоблачением. Это годный Ну, Хотя, много Фокс считал это разоблачением. А, ну что насчет именно... Что мне понравилось еще? Мне очень понравилось то, что... Во-первых, там я... Вообще, мне понравилось то, что... Смотрите, у него даже ролик по этапам есть. Я не понимаю, конечно... Либо я не заметил такой слепой просто. Либо в целом Литлоб такого не сделал. Но, знаете, вот это распределение по роликам у популярных ютуберов вот такой вот он бы сделал на самом деле краткий пересказ там и всякие подробные там мелочи но это не минус и в целом без этого смотреть ролик можно иногда да иногда ну, иногда хрен будешь ориентироваться но все равно это не так уж и важно как бы мне лично было приятно смотреть и даже без того, то, что я, если там, допустим, выйду из видоса, то я смогу в любой момент снова его посмотреть. Но я собьюсь. Мне даже с этим было как-то хорошо смотреть, но мне это не мешало. Так вот, я сейчас хочу сказать минус. Да, сказал я, конечно, возможно, для вас мало плюсов, но плюсы еще будут насчет этого канала. Хотел бы рассказать один минус канала. Это в его роликах по Майнкрафту. Да, он снимал ролики по Майнкрафту. И они, как по мне, показались немножко скучными. Почему? Потому что там нет музыки. Ну и посмотрите на тон голоса. Всем привет, ребята, с вами я, Майнкрафт-ютубер. Не только Майнкрафт-Ютубер, на канале Little Op. И сегодня я буду проходить карту под названием В Тишине. Все ссылки на карту будут в описании. Это экспериментальное в... видео. Как это можно объяснить? Я так и не придумал тема подождите, мне надо перейти в приключенческий режим. Это будет прохождение карты. Когда я его... Ну, если вам понравится это видео, пожалуйста, поставьте лайк, потому что сейчас я буду выпускать по три видоса на каждую тему, то есть... Майнкрафт, uh, прохождение карт, геометрия дэш, ФНАФ, брал Рояль, ну, и другие игры. И когда закончится, если каким-то роликом... Ну, над каким роликом будет больше лайков за ролики, больше будет активности больше всего? Э, ту тему для своего канала я и оставлю. Просто пока еще не определился с темой. Я хочу снимать на все темы. Так что, если вам конкретно нравится Майнкрафт, поставь. Mm. Фантом кусает. Кого? Почему здесь кровь в вентиляции? Ну, не страшно, если честно. Ну, ладно. Ладно, вы тоже зашли, наверное, на хоррор посмотреть, а я тут хернёй какой-то занимаюсь. Что бы я сделал на месте Ледлопа, если бы проходил бы эту карту, то я как минимум сделал бы это на стриме, а как максимум еще, чтобы я сделал. Это, конечно же, я бы поставил какую-нибудь спокойную или наоборот фон к музыку, потому что под музыку все веселее. Ну, прям все. И да, это мне не понравилось то, что в летсплеях немного скучно. Но я говорю, не надо думать, то, что я прав, что я не прав, я говорю, это мое мнение, не надо меня засирать тем, что я постоянно хейчу всех. В общем, да, мне не понравилось что это немного скучно. Просто, надеюсь, Литл Лоб прислушается ко мне и начнет делать свои видосы по Майнкрафту. Хотя бы с музыкой, это уже будет повеселее. Дальше, что я хотел бы сказать. Соответственно, у него есть превью, но это вообще как бы... Чисто Вкусовщина, дело вкуса Что я скажу Мне лично Его превью нравится Ну не прям, чтобы сказал то, что мне нравится Но я лично не испытываю От них ничего негативного И не испытываю ничего хорошего В общем, да И я не уверена, что Вы должны ко мне прислушаться Соответственно Мой вердикт это годно и не подумайте то, что я это сказал из-за того, что меня кто-то подкупил Или это чисто мое мнение Нет, я имею про виду то, что у него есть монтаж Он хороший Он старается над своими роликами Да, вы скажете то, что Фос, Фокс Который сказал то, что мне не нравится Тоже старался над монтажом Но этого не видно То, что он старался над монтажом А тут прям видно то, что человек прорабатывает сценарий И все вот это Соответственно, это годно а я оставляю вас на то, чтобы посмотреть, что я вам тут порекомендовал. Всем хорошего дня и всем пока.